Я понимаю, что мы не единственные. Но я знаю, что немногим удастся достичь нашего уровня. На нашей стороне опыт и большие технические возможности. Вы ставите цель. Мы достигаем ее. Наша лодка уникальна, но это нечто совершенно новое. Мы создали грузовой аэроглиссер «Фантом-850К». Это лодка повышенной грузоподъемности. При этом она остается быстрой и маневренной. Наши аэроглисеры это мощь, проходимость и надежность. Мы — команда профессионалов. Мы готовы к сотрудничеству и не останавливаемся на достигнутом. Добро пожаловать в мир «Севера».